для того чтобы нам сбросить контроллер к заводским настройкам необходимо файл прошивки в WB6 update factory с большими буковками Теперь устанавливаем наш диск первое гнездо usb контроллера включаем его приготовили сертифицированную отвертку и теперь ждем когда светодиод замигает оранжевым после этого кратковременно надо нажать На кнопочку и дождаться пищания после этого опять нажимаем на кнопку и ждем несколько секунд все прошел прошел процесс перезагрузки вместе с запуском скрипта э, возврата к заводским настройкам Так, процессор загрузил новую прошивку. Мы не нажимаем ее. Ждем теперь, пока он загрузится. Процесс загрузки прошел нормально, что подтверждается выводом надпись приглашения. Вводим стандартный root warren board. И наш контроллер готов к работе.